Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Так уж получается, что самые большие возможности купить и потом получить космические прибыли случаются тогда, когда все смотрят на рынки с большим пессимизмом. Именно тогда, когда все выглядит очень-очень плохо, и изо всех уголков звучат истерические прогнозы, что все идет к нулю. И сегодня именно такой момент: все стали супер трусливыми из-за нового варианта омикрона, но больше из-за ФРС США и их политики на 2022 год, которая заключается в сокращении и даже полной остановке программы выкупа активов, а также троекратного увеличения процентных ставок на протяжении всего следующего года. То есть деньги станут просто-напросто дороже. И сейчас любой, кто называет себя макроэкспертом рыночных отношений, начинает рассказывать о том, как это повлияет в том числе и на криптовалюту. А повлияет, по их словам, очень негативно. Но анализов и прогнозов так много, что не хватит никаких книг, чтобы их записать, и каждый из них упускает несколько конкретных вещей. Сегодня мы с тобой обсудим их, и я расскажу, почему я думаю, что условия на рынке настолько плохи сейчас, что нет никаких сомнений, что в будущем именно этот период времени будет рассматриваться как очередная отличная, но снова упущенная возможность. Страхи вокруг ФРС и Омикрона являются большим заблуждением, иллюзией созданы искусственно. И если для тебя это звучит интересно, почему бы Поддержать меня лайком, мне будет очень приятно. Каналу поможет в развитии. Давай наберем, как обычно, 8 тысяч лайков, и большое спасибо за твою поддержку, а также за множество поздравлений вчера. Столько поздравлений с днем рождения я в жизни своей не получал. Это очень интересный и приятный опыт. Итак, как мы видим, биткоин все также болтается ниже 50 тысяч долларов, но тем временем некоторые альткоины взрываются. Например, Terra Luna дала за неделю 65 процентов. Аваланч дал 40 процентов и полигон тоже дал 40 процентов. Это именно те монеты, которые мы докупали несколько недель назад. Пока биткоин ходит вокруг до да около, они очень хорошо подросли. Также лупринг, который я считаю одним из лучших в сфере ZK-ролапов, вырос с 2 долларов до почти 2,5 долларов вчера. Опять же, напоминаю, мы ищем такие горячие тренды, как ZK-ролапы, которые еще не выстрелили. Заходить в до того, как вокруг них начинается розничный хайп, это лучший способ получить большие прибыли. Но и лучший способ потерять очень много денег, если зайти на хаях. Я снова должен предупредить, криптовалюта может не просто дать тебе разбогатеть, но и полностью уничтожить твое благосостояние. Инвестиции в альткоины это супер рискованное занятие, и ты всегда должен вкладывать те деньги, с которыми готов прямо сейчас распрощаться навсегда. Это очень важно. Биткоин достигал 69 тысяч долларов на пике и после этого упал до 45 тысяч долларов. И теперь главный вопрос, уйдет ли он выше 69 тысяч долларов или же мы просто переходим в новый длинный и кровавый медвежий рынок, который обусловлен изменяющейся макроэкономической атмосферой, когда ФРС США сокращает количество практически бесплатных денег, вливаемых на рынки. На самом деле график биткоина сейчас очень похож на огромный восходящий треугольник, где каждый низ выше предыдущего низ в июле низ в сентябре и наконец-таки низ в декабре каждый из них выше предыдущего если мы возьмем высоту этого треугольника то внезапно обнаружим что технически целью этой фигуры является отметка выше 100 тысяч долларов в какой-то момент в 2022 -м. случится ли это гарантированно естественно нет но если мы хотим найти еще больше аргументов почему это может случиться в 2022 мы должны прямо сейчас вместе с тобой проанализировать информацию которая для тебя на Нашел, о которой почти никто не говорит из тех, кто обвиняет повышаемые процентные ставки в полном провале рынков в следующем году. Давай начнем с этого графика. Он отображает количество новых заражений, известной болезнью по всему миру. Не хочу называть ее вслух, потому что YouTube за это просто-напросто выбрасывает видео из рекомендаций. Здесь мы можем обнаружить очень интересные закономерности. Именно закономерности, а не совпадения, потому что их очень много. Во-первых, с декабря 2020 по апрель 2021, как мы видим вот здесь, количество заражений начало расти. И в это же время цена биткоина выросла с 18 тысяч до 65 тысяч долларов. Коррекция биткоина с мая по июль 2021 произошла конкретно тогда, когда количество заражений тоже упало. Второе совпадение еще можно назвать совпадением, но с июля по август мы снова наблюдали вспышку заражений. И в это же время с июля по август биткоин рос. Далее, с августа по октябрь биткоин падал вместе с падением количества заражений. И, наконец-то, весь ноябрь, когда заражения росли, биткоин тоже рос. Слишком очевидная корреляция, не так ли? И сейчас, в конце декабря, мы видим, что количество заражений снова начало расти. 400 тысяч в сутки, до да, почти 800 тысяч в сутки. Я бы не хотел, чтобы заражаемость росла по понятным причинам, но это от меня мало зависит. И корреляция такова, какой она есть. Что значит рост инфекции? То, что все больше людей остаются отрезанными от традиционных экономических сфер, ресторанов, клубов, шопинга и так далее. Это и приводит к вовлечению правительства и центральных банков, которые начинают снова проводить программы стимулирования, что и влияет на рост рынков, криптовалюты в том числе. Также, чем больше людей находятся буквально запертыми в четырех стенах, тем больше смещается фокус развития в сторону цифрового образа жизни. Например, социализация с помощью видеоигр, где каждый общается друг с другом, имея свой собственный виртуальный образ. Или же торговля NFT предметами, например, одеждой для этих образов. Или же, например, заработок в интернете, в том числе и на криптовалюте. Далее я хочу поговорить про некоторые макроэкономические показатели, которые очень хорошо проанализировал в своем недавнем выпуске Грахам Стефан. Конечно, он занимается фондовым рынком, но я думаю, что эта суперважная информация должна быть услышана и криптосообществом. Сейчас мы с тобой отойдем от этих панических настроений и поймем, что на самом деле происходит, когда ФРС поднимает процентные ставки. Начнем с того, насколько подорожали цепочки поставок в Соединен штатах тарифы на доставку к примеру вырастут по ожиданиям на 126 процентов. На это влияет значительное падение так называемого индекса надежности морских перевозчиков на графике слева, а также растущая средняя задержка доставок на графике справа. Ситуация с надежностью, а точнее ненадежностью цепочек поставок заставляет грузоотправителей искать альтернативы, а задержки поставок привело к тому, что две трети всех контейнеровозов отстают от графика. Комбинация этих факторов приводит к тому, что цепочки поставок становятся дороже и при этом функциональными. Это в свою очередь замедляет производство товаров и услуг, что приводит к замедлению экономики. Это провоцирует две вещи. То, что люди начинают искать альтернативы, как зарабатывать деньги, и то, что центральные банки начинают вмешиваться в экономику, чтобы не допустить ее падения еще ниже. Если мы спросим Джерема Паула, а что же с инфляцией в 2022 году, он скажет, что их прогноз это замедление инфляции до 2,6% за 2022. Почему? Потому что они трижды повысят процентные ставки, тем самым влияя на рост инфляции, точнее на ее замедление. Но реальность заключается в том, что несмотря на сумасшедшую программу стимулирования экономики и рынков, проводимую у последние годы федеральной системой США, экономика все еще не восстановилась до предковидных значений. Например, по сравнению с 2019 годом, когда никаких пандемий еще не было, безработных в США все еще на 4 миллиона больше сегодня. Хотя справедливости ради нужно отметить, что многие люди просто не ищут работу, а ищут ее альтернативы, поэтому эта статистика может быть обманчивой, но тем не менее... Теперь давай перейдем к процентным ставкам. Мы уже поняли, что безработица все еще хуже, чем была два года назад. Также мы поняли, что уровень заражения начинает снова расти, что может стать индикатором будущего взрыва на рынках, как это уже бывало в прошлом. Теперь давай посмотрим на прошлый раз, когда ФРС начала поднимать процентные ставки. Это было в 2018 году. Из 2018 года мы можем найти очень интересную статью, которая говорит нам о том, что тот декабрь в 2018 году, Году стал худшим для рынка с 1931 года и становилось только хуже, потому что инвесторы тогда тоже боялись роста процентных ставок. Это коснулось не только акций, как написано в этой статье, но также и криптовалюту, когда биткоин упал с 20 тысяч долларов до 3 тысяч долларов. И с тех пор мы больше никогда не видели таких цен. И навряд ли когда-нибудь увидим. Понимаешь, к чему я клоню? Это была идеальная возможность для того, чтобы сделать огромные прибыли, чтобы изменить свою жизнь. Но тогда все боялись и хоронили биткоины криптовалюты. Они говорили, что это конец. Я прошел весь этот путь, и он записан на моем канале. Почти 4 года назад я создал его. В феврале 2018 по-моему. Также, согласно исследованию DataTrack Research, S&P 500 за последние 30 лет имел только два года, которые закрылись в минус. Это 2000 год, когда лопнул пузырь даткомов, S&P 500 тогда потерял 9% за год. И опять же 2018 год, который закрылся для S&P 500 с минусом в 4%. Все остальные годы S&P 500 завершил в плюс. Это приводит исследование к заключению, что инвесторы не должны быть так гипертрофированно обеспокоены грядущими поднятиями процентов процентных ну а что мы видим сегодня? Истерику на рынках. Если ты был в криптовалюте хотя бы три года, ты знаешь, что люди, которые влияют на средства массовой информации, очень любят играться деньгами розничных инвесторов. Они могут заставить выглядеть любую страшную новость катастрофической и супер-супер плохой. Они обрушивают рынки в унисон с этими новостями, чтобы заставить их выглядеть еще хуже и страшнее. Затем они же выкупают активы по супер дешевым ценам, которые сами спровоцировали. Так мы видели эти резкие шорт-сквизы, когда биткоин рос на 10-15 тысяч долларов за сутки. Именно так эти люди и делают огромные деньги. Давай предположим, что эти влиятельные фигуры знали инсайда о том, что будет делать ФРС в 2022 и решили шортить рынки, превращая всех в пессимистов и медведей, что ожидают масштабного краха биткоина. Затем эти люди начинают накапливать огромное количество монет по дешевым ценам, и именно так они получают огромные прибыли в перспективе. Я думаю, что сегодня мы видим что-то очень похожее на это. Это гипертрофированная реакция на новости, которые сами по себе не являются чем-то из ряда вон выходящим и настолько страшным, чтобы в ужасе сливать все подряд. Это иллюзия, которую нам рисуют, а в реальности мы имеем растущее заражение, еле дышущие цепочки поставок, невосстановленный уровень безработицы и наконец-таки отчеты. Отчеты о том, что умные люди из таких компаний, как Google, Meta, бывшая Facebook и Amazon. Амазон просто уходят из этих компаний и говорят, что они видят в криптовалюте единственный шанс всего этого поколения. Криптовалюта единственный шанс всего поколения. Имеем ли мы право упустить его? Хороший вопрос. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео.